Саш, спасибо. Ты, я вижу, волнуешься. Ничего страшного, это же не в, не в тебе дело, а в технике. И уже начали вопросы поднимать, но я пользуюсь вот своим э, таким ведущим положением. Саш, еще раз, пожалуйста, пред, ну вот кроме выводов, предпоследний слайд и последний слайд. Ты очень как-то скомканно это еще раз, потому что это самое новое и последнее. Вот предыдущий слайд толком расскажи, как устроено это самое. И, чего ты ждешь? Вот, потому что у тебя там разные вещества, у тебя скачок температуры зависит от теплоемкости. Вот как анализировать вот это все? Это на следующем слайде. Еще три минутки нам, пожалуйста, растолкуй. Вот это ну, ну вот смотрите, ну вот, значит, кварцевая труба, по ней протекает вода. Эта вода там снаружи охлаждается, чтобы не было перегрева, иначе она просто вода очень быстро закипит снаружи, ну, здесь алюминиевая фольга. Для И того, там чтобы... лампа, лампа погружена в проточную воду. Да, да. Лампа да. Вот эта кварцевая труба, она обернута алюминиевой фольгой. Иначе мы просто, тут приблизившись к этому реактору, можно ослепнуть, а свет, который излучается этой лампы, он бы просто своим тепловым действием производил нагрев тех образцов, которые мы подносим сюда. Вот. Ну, вот, чтобы различные вещества исследовались... Контейнер, контейнер, что это, охватывал или просто рядом стоял? Как контейнер он? просто стоял рядом. Контейнеры из тонкой... Тоже из тонкой значит, никелевой фольги, которая ну, небольшую теплоемкость имела. И там имелся термистр, который позволяет измерять температуру. И сюда насыпалось исследуемое вещество. Но ну, можно предположить, что все-таки какой-то нагрев происходит при включении Лампы, допустим, просто из-за того, что значит, труба греется, и значит, тепло передается на контейнер. Но, но тогда было бы следующее. Вот мы насыпаем, насыпаем вещество в контейнер. Теплоемкость возрастает. Теплоемкость вот этого всего устройства возрастает. А внешнее тепловое воздействие, оно остается тем же самым. Поэтому вот, температурный эффект был бы, становился бы намного меньше, чем при пустом контейнере. Вот. Но на самом деле на самом деле этого не происходит в ряде случаев даже больше происходит тепловой эффект, если там есть вещество, чем, чем когда этот пустой, тепловой этот контейнер пустой. Ну, ну, вот здесь показано, что происходит. Значит, ну, это такая идеализированная картинка. Когда мы включаем, включаем нагрев, ну, нагрев производился сказать, в течение одной минуты, включаем нагрев, и происходит довольно быстрый рост температуры. Выключаем, выключаем лампу, ну, сразу начинается постепенное охлаждение. но ну, мы, значит, вот хватаем вот этот вот... Перепад температуры. И если мы знаем, если мы знаем тепло, дельную, теплоемкость вещества, которые мы сюда вот насыпали, то можно определить мощность тепловыделения именно в этом веществе, зная, насколько изменилась его температура. Так, ну, вот это более менее понятно, да? Это, Саша, это понятно, здорово. Ну и следующий ага. слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Но, но здесь вот, значит, вот это, вот это вот так, для некоторых веществ, для всех веществ это невозможно, но для некоторых веществ вот здесь вот я написал. Ну, титан, который принял, был принят, так сказать, за эталон, за образец, титан, вольфрам, литий, фтор и, значит, корбит кремния. Ну, здесь вот значит, показана масса, контей масса значит, контейнеров ну и в том числе пустого контейнера масса вещества ну, в пустом это ноль а дальше вот значит, приведена масса, которые, масса вещества которая насыпана в контейнер удельная теплоемкость значит, и кон кон вещества контейнера и веществ, веществ вот, которые насыпались ну и суммарная теплоемкость Значит, в на градус Цельсии. И перепад температуры. Ну, то вот, есть за минуту пустой контейнер грелся до 8 с лишним градусов, титан до 6 градусов, вольфрам до 5 и 80 градусов и так далее. Ну, здесь скорость нагрева, учитывая, что время нагрева было 60 секунд ну и вот суммарная мощность. Какая суммарная мощность выделяется и в контейнере, и в самом веществе? Вот она здесь приведена. Значит, и мы вычитаем, если мы вычитаем, вот, а здесь приведена мощность, которая получается, если вычесть мощность, которая выделяется в контейнере. В пустом, пустом контейнере. Вот это вот мощность. И, и, да, вот эта мощность, которая выделяется в самом веществе. Ну и здесь, вот в относительных величинах, для того, чтобы это все было наглядно. Видно, что значит, если в титане единица на единицу массы выделяется тепло. А мы в то, же, в вот фран... пустому контейнеру, Сашка. пустому контейнеру можно как-то это отнести. Так пустой, пустой, он, он вычтен. Вот. вот это суммарное, вот, а и, и вычитается, но ну, здесь, здесь не привел, сколько в пустом контейнере, но ну, просто к этому был, был выч, выделение было вычтено, то, что выделяется в пустом контейнере. Да. Так, спасибо, было, спасибо, некое пояснение было, значит, Спасибо огромное. Давай к вопросам перейдем. Я тут перебил всех и задал свои вопросы. Первый, вот Два слайда прокомментировать еще раз. Первый про Свирнов. Пожалуйста, Саш. Свернов. Добрый день, Семен. Да, Георгиевич, да. скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе, что в контейнере просто происходит поглощение инфракрасного излучения и все? Что происходит? Что происходит? Поглощение инфракрасного излучения от лампы твоей. Но, ну, да, во-первых, это все окружено алюминиевой фольгой, так что свет туда не доходит. Алюминиевая фольга инфракрасная прекрасно проводит. Ну, да. Ну, любой, любой, любой, любой прибор инфракрасного э, видения, да, Саш, он ну, работает пожалуйста. через бетонные Саша, стены. Саш, Саша, да. ты, ты вопрос задай. Да, ты допустим, вы... да, Я допустим, задал вопрос. Скажем. Я говорю, не да. кажется ли, что это поглощение просто инфракрасного излучения от лампы? Да. Допустим, что идет поглощение, никаких никаких но, но дело в том, что вот оно одинаковое идет поглощение инфракрасного излучения как для контейнера пустого, так и для контейнера наполненного. Да нет, видно, что а разные там... Вот в том-то и дело. Ну так что... это <плылес> да. и говорит о том, что по-разному просто поглощается. Это хорошо, первый вопрос. Нет, нет а почему она по-разному поглощается? Ну как, Снаружи разные все, раз, разные материалы, они по-разному поглощают. Для, для, для того, чтобы, оно не проникает Саша, внутрь, не проникает, проникает, все проникает. проникает. А, Саша просвернул, да. Саша просвернул, Саша просвернул. Да. Да. Пожалуйста. Второй вопрос. вопрос задаем. Второй вопрос, Можно? Секундочку, секундочку, я вот Саша секундочку. Для того, чтобы понять правильный вопрос просверленный или нет, нужно спросить о толщинах. Этой самой фольги алюминиевой толщины к фольги никелевой, которая контейнер внешний. Вот это очень важно для того, чтобы понять вопрос просырного. Саш, какие вот толщины? Какие ну, толщины Фольга она там два слоя 20 двадцать микрон. Примерно получается. А никель это одна десятая миллиметра на контейнере. Ну, она, конечно, не пропускает металл, инфракрасное излучение. что не, не прав. Другое дело, что тепло пропускает. Это да. Но инфракрасное излучение, это и есть тепло. Нет, это... нет. Да, да, да, да. да Инфракрасное да. излучение, теперь... это кванты, а так, тепло... Это, это, Если это, тепло, осужд... да, Ладно, это, вспомнирую. это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, реакции, они а просто в металле? На порошках? Именно в нанопорошках, порошках да. Ну, у меня не нанопорошки. порошки Ну, они Но, сказать, может быть, и реакции не никакой надо. нет. В принципе, я сказал, не обязательно нано здесь, и забросил да. их. И здесь не было никакого акцента на нано-порошки или нет. Вот. Ну, здесь даже жидкости использовались, и в виде фольги материалы использовались. Вот. И в виде... Вот, Саша с... с... Саш, Боролова. Саш ты, ты, ты вопрос про сверного не очень понял. Я имею в виду не, не последний эксперимент, а эксперименты да. другие, в которых порошки использовались. Но... Ну, почему? А что я могу сказать о экспериментах с других людей? Пусть они и говорят. Секундочку, у тебя же были порошки с эксперименты с нано-порошками никеля, твои личные эксперименты. Они были более успешные, чем сейчас. <связано> <связано> <связано> Нано-порошки эти сразу, сразу, когда расплавлялись, они превращались просто в слитки. Так что там не надо порошки работали. Там работало... Мое вещество. Так, ответ, ответ на второй вопрос. Вот эти вот, вот пушинки, себя. они хороши для того, чтобы насыщать водородом. А потом это все расплавлялось, и уже никакого становлена не было. Так, вот про задал второй вопрос. Саш, про еще есть вопросы? Спасибо, нет. Спасибо про ну, вот он задавал вопрос про порошки, и, может быть, плохо было слышно. Пархомов ответил, что в ходе эксперимента, когда уже тепловыделение, там порошок у него, он показывал, в такие довольно большие объемные такие слитки сплавлялся. Поэтому порошок, как он считает, как Пархомов считает, порошки. Нужны только для наводораживания. Цветков задает вопрос. Не надо забывать, что в этом случае реакции практически не идет. Реакция была тогда, Реакция когда наша структура не ты, вы, нарушалась. Идем, ты, вы, ты выступишь, ты выступишь. Значит, Сергей Цветков задает вопрос. У меня несколько вопросов. Здравствуйте, слышно меня? Да, Хорошо, слышно. слышно. Хорошо, слышно да. Александр Сергеевич, первый вопрос по теории, вот по всем. Вы там... Такую кучу всяких экспериментов в, в одно место с, э, сливаете и пытаетесь объяснить с помощью нейтрина, да? Я так правильно понял? Ну да, ищется такое объяснение, чтобы оно могло все объяснить, а то как же? Иначе неправильно будет. Ну, да, да, соответственно вопрос, от а чего вы не рассматриваете взаимодействие э, э, титана с, с водородом, с дейтерием? Как-то странно, все обходят этот... Почему? Почему? В том числе. Я вовсе не исключаю, что там Дейтерия. могут быть эти реакции. Я Но не... в том числе. Я ни, одно... ни одного этого не услышал. Только взрывы у Рудского, разве что на Титане? Ну, ну, ну, ну, ну я работал. Я с, я с Дейтерием и Титаном не работал. Угу. Я работал с другими веществами. Ладно, следующий вопрос. Вот по последним этим самым вашему, вашим вашим экспериментам с геновой лампочкой можете этот вернуть предыдущий? Вот, ага, вот этот вот, И вот этот? Не, не, не, не. Вот где схема? Схема нарисована? Предпоследний слайд, а, Саш. Предпоследний слайд. Да, а вот этот. Нет, нет, предпоследний, предпоследний. Вот здесь вот вопросы по этой <по э э э э э самой установке. Галогеновая лампа. Yeah. Вот как вы делали э э электроизоляцию вот этих вот под подводящих проводов и всего прочего? Тут непонятно немножко. Это хороший вопрос, да, это очень важно, важная такая технология. Дело в том, использовался силиконовый герметик, который несколько слоев накладывался. Вот, вот это здесь, позволяло здесь обеспечить достаточно да? хорошую гидроизоляцию. Притом здесь температура не слишком высокая, поэтому силикон вполне хорошо держит. Так, следующий вопрос. Вы вот внешнюю кварцевую трубу не пытались измерять температуру на внешней стороне, на внутренней, когда лампа у вас работает? Ну, если если непрерывная работа на протяжении там часов, то температура поднимается градусов примерно до шестидесяти. Вот, а, а при кратковременном включении на одну минуту, вот как было в, в этих экспериментах, здесь нагрев на несколько градусов происходил. И вопросик еще такой. Вот, порошок титана там в какой фракции был использован? Не, не помню, не знаете. Ну, это трудно сказать. Ну, какая-то там ПК, я, я забыл эту марку. Но вы, вы можете сказать тогда, вот теплоемкость вы вот этого порошка каким образом, где брали и высчитывали? Или, или... Ну, ну, я брал табличное значение для титана. Ну, я не для, знаю, для, для порошка Для металлического Для металлического титана, да, вы брали? Да. Ну, вот тут вот я бы как-то уточнил получше, потому что порошок, он имеет одну теплоемкость, а этот металл, он другую. Ну, вообще-то я не думаю, что может быть большое отличие, но надо, да, уточнить ну, это дело. Я вам скажу точно, это первое. Второе, значит, вот там в предыдущих экспериментах по лампам вы указываете температуру 2000 там с лишним градусов. Это температура нити получается? Это, это температура нити накала. А, а, как, а как вы ее мерили? Дело в том, что э, температура сопротивления металлов, он сильно меняется в зависимости от темпер... сопротивление металлов сильно меняется в зависимости от температуры. Для вольфрама эта зависимость очень хорошо известна, поэтому измеряя просто напряжение и ток на этой лампочке, можно определить одновременно и мощность потребляемую и одновременно сопротивление. И а зная сопротивление, можно определить температуру. Понятно, а вот для этой вольфрамовой нити вы э, все-таки э, ту э, атмосферу во время нагрева не мерили, которая внутри там может возникать, потому что э, 2000 градусов, по крайней мере, это очень большая температура для кварцевого стекла. И насколько я знаю, что э, если он просто на воздухе на, находится, или там в воде, он начинает диффузия туда, внешне, особенно гелий туда. Это была такая претензия к тому же самому Маккубре в свое время, когда они мерили гелий в результате в электрохимических ячейках, что он у них мог диффундировать снаружи просто при высоких температурах. Но дело в том, что вот эти вот лампы, они, если они работают на воздухе, они нагреваются до температуры, ну, вплоть где-то до 800 градусов, когда они находятся на воздухе. И они при этом, они имеют очень большой срок службы, много тысяч часов. Ну да, потому, ну, потому, что, это, потому это... что там при этой температуре, ну, только... Единственное, что может дефундировать через эту кварцевое стекло, это, это гелий. Да? А гелия у нас 10 Но метров. Там нет гелия. Да, да, да. Нас, это, нас это не интересует. Нас интересует только нет. вот... Чтобы было... Я хочу сказать, что там вот при таких высоких температурах должно изменяться... Сергей, это температура нити накаливания, а температура стекла да, да, да, совершенно да. другая. Совершенно Нет, 800 градусов говорит Александр Георгиевич. Я говорю 800 про это. градусов на воздухе, а в воде температура, но ну, она ниже температуры кипения во всяком случае. Ну, потому Понятно. Потому, что, ну, там пузырьки как идут около. Да. Но, но, Сергей, но, Сергей, так, Сергей так. еще есть вопросы, еще есть вопросы. Ну, в принципе, да, но вы вот... сможете потом еще выступить и свою точку зрения выставить. Спасибо Сергею Цветкову за вопросы, проясняющие действительно дело. Анатолий Иванович Климов задает. Да? Толь, включи эту свою эту... микрофон, пожалуйста, включи. Анатолий Климов, микрофон включи. Твой вопрос. Так, пропустим Климова, Андреушкович. Your question, да, добрый день. У меня вопрос о расплавлении металлов. Один странный эффект, который в нашем реакторе мы заметили, что металлы расплавлялись при температуре намного, иногда намного ниже, чем нормальная температура расплавления. Вот у вас есть идея, что с чем связано такая странная расплавление металлов с нейтрино, с монополями, с чем-то другим? Вот это интересует меня. Ну, это вот имеется в виду никель водородные реакторы, да? Нет, у нас был реактор, например, в нашем эксперименте реактор работал при температуре 1300 градусов, и когда мы повесили на 1350, тогда у нас молебдений расплавился. Там, там не было водорода. А что, что расплавилось? Ну, металл, молебдений. Нормальная температура расплавления молебдения 2600, а у нас расплавился молебдений при 1350 э, Цельсия. А молибден – это была обмотка нагревателя, да? Нет, нет, нагреватель это было снаружи, на молибдене это была э, труба металлическая молибдене, ну это, это я потом могу вам э, прислать, но у нас были разные эксперименты, э, где, где металлы э, расплавились при температуре намного ниже, чем нормальная температура расплавления. Вот в примере молебдения это была около половины половина нормальной температуры. Да, Это очень-очень это, это интересный феномен, конечно. Вы подробно мне вот как-нибудь пришлите описание этого эксперимента. А Андрош, Андрош выступал у нас и, и mm -hmm. это показывал, и он на конференции у нас похожие результаты давал. Yeah. Вот Андрош, но вопрос тогда, вот я вместо Пархомова вопрос задам вот по, по твоему вопросу. Yeah. И, Пожалуйста, точно опиши состав смеси внутри молибденовой трубы. Точно состав смеси. Какие вещества? Вот там была лития, меди и никель. Эти, эти три металла. Ну вот я вместо Пархомова скажу, что когда, когда рассматриваются смеси, то то происходит не расплавление, а растворение. Мы об этом уже говорили а, много раз. Нет я, это могу, нет, я это могу описать, Ну хорошо, я потом доклад напишу, что у доклад, нас... Я, я, я, я помню, твой сюда... доклад, он не что совсем вы? имеет отношение к вот, докладу э, Пархомова. Нет, нет, я это могу потом описать, э, э, что почему я... Думаю, что у нас было расплавление, а не растворение, потому что там намного, труба молебнения была намного тяжелее, чем то, что было вовнутрь. Но нужно подумать, что вот вовнутрь было около 10 граммов этого смеси, труба молебнения была больше 100 граммов. И у нас было похожий эффект и железной трубой, железокромной трубой тоже похоже произошло. Ну, ну, спасибо, сказать... спасибо, Андрей Шукович, за вопрос, но, по-моему, у Бархомова нет каких-то... Нет, но как я могу, могу, мог бы даже показать, что у нас железные трубы тоже расплавлялись. Вот. Но, но, но при этом термопары показывали, что там действительно температура она достаточно для того, чтобы железо расплавлялось. Вот. А что касается, ну не знаю, может в этом молибдене было большое вот это избыточное как раз тепловыделение, которое расплавило его. Ну, вот хотелось бы подробнее. Да, я постараюсь опция. описать, потому что ну, калорий метр у нас бил и он показывала не, не очень большую коп. Там бьет какой-то коп, но не очень высокий. Потом, хорошо, я потом это постараюсь более... Андрош, вот может быть, к этому Пархомову направить соответствующую статью твою, и можно на каком-то семинаре отдельно вот эту тему рассмотреть. Спасибо. Андрош, еще вопросы есть? Нет, нет, это вопрос. Спасибо. Анатолий Климов. Да, вот я... он запустил свою, Толь, пожалуйста, вопрос. Значит, Александр, ну вот у меня вопрос такой, в общем, вот ты по полочкам разложил все очень хорошо, там, вот первую часть доклада там, по различным механизмам, и ставку, и, ну, ставку сделал вот на значит, роль ультрахолодных нейтрино. Ну, ввиду того, что там действительно вот длина волны получается большая, но по, по геометрии все понятно. Там, значит, она может охватывать несколько атомов. Не ядер, а атомов. Значит, но все-таки вот вопрос там заключается к тому, что для того, чтобы ядро взаимодействовало с другим ядром, значит, оно должно как-то смять все эти оболочки, которые разделяют их. Ведь Энергия расталкивания Кулонская, это не ядерная, а прежде всего электронных оболочек. Чтобы приблизиться, надо смять их, преодолеть их. Так вот, казалось бы, твоя частица имеет значит, на разрыв всего 0,28 электрон вольт. То есть она не в состоянии отталкивания, значит, преодолеть. Вот что ты думаешь о том, как этот все-таки вот, трудность можно преодолеть? Какая-то логика у тебя там есть, я понимаю, но ты не все нам сказал. Что ты думаешь об этом? Ну, да, это очень-очень правильный, правильный вопрос. Да. но на, на самом деле, э, вот э, если мне кто-нибудь скажет, что такое слабое взаимодействие, если мне кто-нибудь объяснит то я вот дам ответ на ваш вопрос. Я думаю, что вот мы не знаем, по сути дела, что такое слабое взаимодействие. Это нечто такое, что что такое. Что эти, это тайна, покрытая мраком. Но мы видим, что вот слабые взаимодействия, они... Э, вот, э, они есть и они работают вот не так, как электромагнитные, не так как значит, э, значит э, сильные взаимодействия, не так, а гравитационные. Может быть, с гравитационными взаимодействиями тут даже больше каких-то аналогий. Вот Я на этот вопрос вот пока не могу ответить. Я оставляю это вот теоретикам. Пусть они хорошенько значит, разберутся, что такое слабое взаимодействие, но я думаю, что вот эти эффекты, они, что, значит, как бы, ну, клоны перекачиваются из одного ядра в другое под действием вот этого слабого взаимодействия. Ну, ну что, разве это, допустим, более удивительно, чем вот то, о чем сейчас много говорят, что если взять квантовую систему, разделить на две части, разнести куда-то что-то изменить в одной части, тут же меняется в другой. Я думаю, что вот эффект значительно более Саша, уже тебя плохо слышно, не кажется ли тебе, что одну сущность непонятную, так это комбинаторика. Вроде все к ней привыкли уже, что да, если сложно 2 молекулы воды, получишь там кальций, или еще что-то такое. Но все-таки от реальности вот, по, по твоему механизму она далека, потому что одну неясность, ты другой хочешь объяснить. Заколдованный круг. Я не против, если вы что-нибудь другое предложите, такое, что может реализовывать многоядерные взаимодействия. Но ну, может быть, вот эти монополии. Ну, слава Богу, если мы убедимся, что это монополии, я буду только рад этому, и откажусь от этих нейтринов. Но пока что, кроме нейтрина вот такой рабочей гипотезы я не могу придумать. Она как-то вот вроде бы как фонарь, который освещает путь, по которому можно идти. Ну и последний вопрос мой, вот все-таки последняя твоя часть, но я понимаю, действительно новая часть, все с интересом послушали, вот все-таки, ну чтобы было понятно, вот этот пробник у тебя, по сути дела, это как датчик, вот это вот контейнер с этим веществом, если там что-то за счет твоих нейтрино происходит, то мы вправе ожидать, что там ты анализ проведешь этого вещества, и если обнаружишь что-то, вот это будет действительно тогда фантастика. Планируешь ну, технологичные опыты уже были сделаны, только в другой ты, Подожди, планируешь ли ты, значит, вот сделать все-таки анализы те, те, тех порошков, которые ты засыпал в контейнер? Ну, это, это совсем другого рода эксперимент. Это надо делать длительное облучение, многосуточное, чтобы там накопилось достаточно много вот этих новых элементов. И такие, ну, можно, да, можно ставить на длительное облучение. Большие трудности все-таки вызывают, значит, вот эти вот анализы. Особенно вот в наше ковидное время это, это не так просто все. Понятно. Вопрос понятен был и ответ тоже понятен. Спасибо Анатолию Ивановичу. Вот. И следующий Евдокимов задает вопрос. У нас тут вот шесть человек, поэтому, друзья, <как> пытайтесь, пытайтесь компактно как-то. Александр Георгиевич, э, добрый вечер. Вот, да, э, добрый. У меня вопрос, два вопроса. Вот Вы снимали зависимость зависимость от э, температуры вот этого контейнера, от расстояния. Тогда, может, удалось бы разнести, развести... Вот это за счет расстояния, когда квадрату расстояния все бывает плотность нейтринного потока, который есть, там есть. Ну, Тем самым, ну, вот, да, делится, конечно. В зависимости это исследовалось, эффект очень быстро спадает от расстояния. А вот какие расстояния были вот у вас? Но расстояние, значит, где-то 3-4 миллиметра, ну а где-то на расстоянии два сантиметра уже эффект очень слабенький. Ну то есть контейнер, вещество, когда то, то тут же раз, разносные результат. Поэтому довольно ошибка очень сильно возрастает, когда удаляешься Да, от их, размещение, от позиционирование вот этого, конечно, контент очень важно если чуть-чуть сместить, mm -hmm. чуть перекос сделать, да, сразу да, изменится да. данное. Да. да, поэтому я и говорю, что это предварительный результат. И mm -hmm. вот видите, сколько вопросов вот от расстояния, от того, какая теплоемкость, влияет ли порошко, порошкообразное состояние на теплоемкость. Ну, много еще чего надо изучать, понятное дело. И второй вопрос у меня, вот нейтрины низких энергий, это все-таки вот, это чистые пока гипотезы, или что все-таки вот, я вот сколько смотрел, я вот после вашей первой статьи вот не нашел вот об а, нейтрины низких энергий, вот что-то статьи, вот публикации вот не видел. То есть гипотеза ли нейтрины, или уже... Да, мысли, они встали? на самом деле, вот, ну, вот я что-то не заметил, ну, не нашел пока, по крайней мере, публикации, но это счет вот, нейтрины низких энергий. А, ну, дело в том, что я, я вот этим, эти, этой проблемой я занимаюсь, ну, дай Бог памяти, с, с 1987 года. Но ну, я как это, занимался э, улавливанием вот этих вот нейтрин, низких энергий, происходящих из космоса. Там есть очень яркие результаты. Если вы прочитаете мою книгу, то там вот можете об этом всем узнать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Евдокимову за вопрос. Вот. И Андреев задает вопрос. Евгений Андреев. Да. Ну, вопрос к Александру Георгиевичу. Первое, э, чисто организационное, не могли бы вы померить молекуля, э, молекуляр, концентрацию молекулярного водорода в э, ваших лампочках? У меня такое впечатление, что там он нарабатывается. Это первое. Ну, э, второе, в вашем основном эксперименте, эксперименте вы говорите, уверенно говорите, о 56 новых нуклидов. Всего стабильных, по-моему, 267. Ведь это почти 20% всех возможных нуклидов, которые существуют во Вселенной, вы наработали в одном эксперименте. Вопрос заключается в том, не кажется ли вам, что механизм трансмутации или там механизм холодного синтеза, он заключается в механизме первичного нуклеосинтеза Вселенной. То есть это очень глубоко спрятанный механизм, и пока мы не разгадаем, как сформировались элементы во всей Вселенной, нам трудно будет говорить о механизме холодного синтеза и тем более им управлять. Ну, а прекрасная вам сделанная работа, прекрасно сделана. Евгений, Евгений, Евгений, вы еще сможете выступить. Два вопроса, а то сейчас он забыл. Два, два вопроса. Все. Так, ну, ну, что касается... Наработки водорода. Вот это где, в лампе или в контейнере? В лампе, конечно, в лампе. Ну, Значит, ну, ты... да, может нарабатываться, потому что если в альфраме, они могут быть иди, и проходить вот эти реакции, лендр-реакции, там тоже, в частности, и водород возникает. Конечно, почему бы и нет. нет. Если вы посмотрите мою таблицу, там очень во многих случаях выделяется водород, там, и гелий, там, и прочие вещества, но их просто не, не, не улавливают. Это оптический, не Саша, Вопрос был, ты оптически мог водород увидеть да. А увидеть ты... практически? Ну, я не знаю, как это сделать и зачем. Нет, то есть вы меряете концентрацию водорода в своей галогенке до экспериментов, потом просто ее греете там час, сутки, неделю и меряете, и у вас гарантированно там будет в объеме лампы нарабатываться молекулярный водород. Так я не возражаю, конечно, будет нарабатываться. То есть это ключ к разгадке, если там действительно нарабатывается водород, который не вытесняется из стенок или самого вольфрама, а появляется он там неизвестно откуда, то это ключ к разгадке механизма транспортации. Ну, ну как, как, как раз наоборот. Он, водород появляется из-за того, что там идут ленреакции. А не не ленреакции идут из-за того, что там водород непонятным э, таинственным образом ну, сказать, появляется. Вот. А что касается вот таких вот, значит, э, глобальных проблем, да, конечно, я думаю, что вот эти реакции имеют огромное значение не только вот в космосе, но и в земных процессах, ну, например, в ядре в земном ядре и в промежуточных сферах. Я думаю, что идут эти реакции именно благодаря вот тому, что там протекают эти реакции холодных трансмутаций и вот мы имеем вот такое, такой набор, огромный набор элементов, которые мы вот имеем в Земной Корее, которые вот мы используем, значит, вычерпываем, и используем в нашей практической жизни. Я думаю, ну, вопрос что... был немножко о другом, Саша. Вопрос был о том, что ты просто, ты просто как бы показываешь, что у нас... Первичный нуклеосинтез мы делаем. То, что в Земле происходит все время, все время, все время, вот о чем Евгений говорил. Но это уже немножко не к твоему докладу. Это чуть-чуть шире вопрос. Евгений, а первичный я не думаю, что это как раз характерно, потому что вот чтобы шли реакции, вот лен реакция нужна высокая плотность вещества. Вот, а, а, ну, в звездах, да и то там, потому что там совсем другие условия, там и, и нет особо даже высокой плотности, там высокая температура, там, опять, ну, трудно сказать, это все надо, это, над этим надо работать, пусть теоретики возьмутся за это и опять, будут все это исследовать. Так, спасибо, спасибо, Андрей, за вопрос. У вас все вопросы, Евгений? Да, и выступление, может быть. Я а, ну выступление вы сможете сказать. Да -да. Спасибо. Спасибо. Боб Гриньер, uh, your question, please. Uh, short, short and clear, please. Your question. Okay. Uh -huh. <laughs> so uh, i have two questions first one is based on Langmuir's 1910s went and area in 1920s david hudson 1980s tada mizuno 1990s sapphire 2017 and mfmp hank dave and vega experiments from 2021 i have suggested most recently on the 20th of june that your two to five day not suggestion your question no it's a question i have to put the context that your reactor was producing something in the core that came out and transmuted the tungsten. And uh, the tungsten fission reactions to calcium, because you observed this one to 20% change, uh, other element produced, they produce over 80 MeV per reaction. Are you saying that tungsten contributed significantly to the heat generated in your 225-day reactor? Саш, ты понял что-нибудь что я, я ничего не понял просьба... Эксперим... эксперимент с, с, с этим с танкстеном, то вот вольфрамом. Значит, у тебя там наработалось много всяких элементов, значит, в том числе и кальций. И вот он что-то спрашивает по, значит, составу вот этого изменения состава, там, значит. Боб, Боб, Боб, Боб, repeat your question please once again. Да. Question alone is Are you saying that the Wolfram, the tungsten, contributed significantly to heat generated in your 225-day reactor? No, well, wasn't it Wolfram где кальций? Ну, тебя я возрастил. думаю, что вольфрам не, не, не имеет особого значения, можно было бы, но он, поскольку выдерживает высокую температуру, он используется, ну, можно молибден использовать, можно другие, значит, некоторые мы, тантал пытались использоваться, но он просто в водороде, он просто рассыпается сразу, остается только вольфрам. Вот технологически это наиболее сказать, удобно его использовать. Вот. А что касается именно Лены, ну, не, не думаю, что это принципиально важно. То есть генерация, ты посудил вопрос, генерация вот твоих этих нейтрино-низкоэнергетических, она какая-то исключительная особенность вольфрама или у других тоже самое в таком же объеме будет происходить? Ну, тут и трудно сказать. Я специально этот вопрос не исследовал, но важно, чтобы был металл, поскольку там много электронов. Мы в разных металлах, конечно, разное количество электронов в единице объема. Ну, другие металлы просто трудно разогреть до такой высокой температуры. Ну, вольфрам, он, конечно, самый, самый удобный. Ну, ну, вообще вопрос очень интересный, потому что... Боб, uh, sorry that we are talking in Russian, but I, I know that you, you, you can translate in English our, our, our communication. Вот было бы интересно вот вопрос хороший uh, сравнить при одинаковых температурах, вот вольфрам и какую-то другую там проволоку, если бы на основе другой проволоки что-то, лампа была, например бы, при, при примерно одинаковых температурах посмотреть, каков результат был бы. Я так понимаю, вот развитие вопроса Боба грине Да, конечно, конечно. Можно было бы очень много разных опытов сделать Интересно. Боб, your, second, your next question, please. So, um... At ICCF 22, I speculated that the increase in calcium may also be uh, from um, silicon and carbon fusion, uh, because I believe this was also achieved in Tesla's carbon button in the 1890s in reactions that produce. Over 13 mega electron volts. So, have, when you've had this silicon carbon silicon carbide next to your tungsten reactor, now I know it requires a long exposure, but have you looked to see if there's been any synthesis of calcium? Uh, Bob, Bob, Bob, sorry, I, I, I was. Были с Could you repeat once your question shortly once again? Он говорит, значит, смотри, он so. говорит, что вот в твоих реакциях там, значит, нарабатывался, значит, как и как кальций в большом количестве, так и вот углерод и там карбиды какие-то. Вот он говорит, мне нельзя ли, так сказать, вот поподробнее вот. Пояснить относительно кальция, почему такая ситуация. Ну, кальций. Кальций вообще интересный, конечно, элемент, потому что там это 10, фактически 10 альфа-частиц, да, поэтому это, он имеет особую... Среди других элементов он имеет такую повышенную устойчивость. Вот. Было бы очень интересно вообще посмотреть, какие изотопы кальция получаются. Но я пытался вообще наладить такие анализы, но вот, ICP-MS способ, он значит, связан с тем, что значит, вещество ионизируется в аргоне а аргон имеет массу как раз вот 40 такой же как кальций, и никак не получается вот сделать как качественный изотопный анализ кальция как вот самые интересные элементы вот его как раз труднее всего анализировать Do you understand? Asked... Bob, Bob, do, do you understand the, uh, the uh yeah? He says he says it's very interesting because calcium is 10 10 alpha particles. I ask this because uh we have been able to show that a gas disintegrates um tungsten to calcium principally, and it's the most energetic reaction in your tables. So we can do this very, very quickly with a gas, like a few seconds. And it blows up and there's all kinds of amounts of calcium being synthesized so you observed more calcium in your two to five day reactor so i'm this is why i'm thinking is the calcium coming from fusion of silicon and carbon or is it coming from the fissioning of the tungsten with the same thing carrying out both effects because your reactor went over the melting point of nickel uh, and the sintering point of the nickel structures well before you produce most of your excess heat. So I don't believe it's it's the actual nickel producing the heat. Bob, It... Bob, Bob, Bob, Bob. Uh, uh, uh, Alexander said that mm -hmm. uh, uh, important role in his reactor uh, yeah. lay namely argon from the argon yes. to the calcium. Uh, only one step. Yes. But yeah. not not CC. Uh, uh, carbon uh, it's not uh, important role yeah, okay all, all right so thank you okay bob it, it was your last question yeah uh well i wanted to ask if in the lithium fluoride in his last but one slide he had looked for carbon or alpha conjugate nuclei and um, because we saw alpha conjugate nuclei with a gas and polytetrafluoroethylene And so I was wondering if he saw this one. So as I understand this slide, you're saying out of the materials you tested, uh, regardless of the specific heat capacity question, which I, I agree is something that needs to be looked at further. But you have lithium fluoride and silicon carbide. Now silicon carbide. Lithium yeah. fluoride. Last so the, the silicon carbide could be producing this car uh calcium and the lithium fluoride could be, be producing and the lithium fluoride could be producing carbon and alpha conjugate nuclei because we've already observed this with uh ptfe and the masa gas и, и то, и сё, и, сё, и на, на что можно уповать, так сказать. Что у тебя там, что ты думаешь о литий и силициум so are, you, are you going to be trying to see what elements are synthesized in these samples of silicon carbide and uh, lithium fluoride? No, в общем, скажи, почему ты выбрал силициум и ну, дело в том, что надо, стояла задача исследовать как можно больше различных веществ. И то, что я имел вообще в своем, в своем распоряжении, то я использовал. Вот, ну, такой вот обширный набор материалов. Некоторые, некоторые из веществ – это металлы, некоторые соединения. Некоторые соединения содержат водород в виде воды – вот такая широкая палитра. Она и... он, он, он рассчитывает на твой совет относительно использования вот этих веществ в Амаза гэс Там энергетика увеличивается. Но скажи, что пока у тебя нет каких-то соображений на эту тему. Да? Нет, ну здесь видно, какие да, вещества наиболее перспективные. Да, в частности, литий фтор вот, и карбидролизор. Uh, uh, Bob, uh, yeah. uh, uh, uh, uh, th this list is not connected with uh, with the calcium production, is not connected. It's I, I understand it's he's looking at the relative uh heat change in the samples that are exposed yes, yes, to the bulb. Yes, yes, yes but that yes. presumably he the observation of whatever's being emitted from the bulb is doing some transmutation work hypothetically. И если он был освещен долго, я бы предупреждал, что этот карбидный карбид может Это он советует долго поддержать и посмотреть, все -таки, как изменится. То есть, он знает, что должен появиться кальций здесь. Ну, общем, да, появится, конечно. <laughs> я заранее могу сказать. Да, ну да, надо. Но, конечно. Боб, спасибо за вопрос, пожалуйста, uh, спасибо, uh, uh, uh, Боб, Игорь Буйлин, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Uh, вот у меня по теории вопрос. Uh, вот вы привели там штук пять объяснений холодно-ядерного синтеза uh, ваш, вашим выступлением. Ну и ваши тоже в том числе. По поводу нейтриновых. Ну, наверное, еще можно штук 5 <смеш>, привести или там 10. И вот возникает вопрос. Вот, у меня думаю, синтезу, там лет 50, наверное, там со времен э -э -э, Филимоненко. И, в общем, нет никакого удовлетворительного объяснения этого явления, теоретического. А вот почему такая ситуация? Ну, как минимум, видимо, есть два ответа, что либо до сих пор... <смешки> Не, вопрос-то в чем? Так вот я вот, вот я сформулирую вопрос, что либо до сих пор не, непонятно, так сказать, нет, не, ну, не додумались, да, либо второй вопрос. Может быть, э, дело в том, что пользу, мы пытаемся объяснить э, явление макро, микромира с помощью методик, э, известных теорий и экспериментов, которые получены э, в ядерной физике, э, значит, в квантовой механике, ну и теоретически там все вот теории вот. если предположить что ну, там масса вопросов потому что там про, как это объясняется игорь, игорь, игорь может быть может, со времени так, плохо может, вопрос, не вот вопрос такой в частности про нейтрину. вот нетрины взялись известно с чего из объяснения ну, это это расклад, выступление, да? это дискуссия, вопрос. Это не дискуссия. Я задаю вопрос. Шу, не вопрос. Анатолий, не перебивайте меня. Дайте мне задать вопрос. Вот там, значит, нужно было объяснить дефект энергии, дефект массы в том числе. значит, А мерили, значит, не масса, а энергии и импульса. Значит, там мерился... И, Игорь, мы хорошо энергия. знаем историю нейтрино. А вот э, энергия и импульс э, электрона мерился в магнитной методике, в очень большой вопрос. И вообще есть ряд работ, которые доказывают, что не существует ну, никакого все. бесконечного ну, да, не, не, не импульса. Вопрос, и, да. и вот вопрос. Вопрос такой. А, значит, ну, и для этого было придумано нейтрин. Да? Но дело в том, что дефект там вот этот, он уж совсем не такой, он совсем ничтожный может быть. Игорь, Игорь, у нас Это со память. временем плохо, пожалуйста, вопрос вот, задайте, иначе вот, я вынужден Вопрос такой, отключить. вот вам эта информация вообще известна, вы вот думали на эту тему, как бы, понимаете, что может быть дело в том, что мы просто используем ну, совершенно неверное представление о микромире из квантовой механики, и поэтому вся проблема, что мы ничего не можем объяснить поэтому и в холодном ядерном силе. Но что я могу сказать? Я вообще всегда стремлюсь не выходить за рамки того, что вообще существующих научных знаний. Вот смею вас заверить, что вот в этой гипотезе, которую я выдвинул, нет ничего, что противоречило бы существующим знаниям. Ничего нет. Единственный вопрос – это вероятность. Нас, насколько так хватит, достаточно ли велика вероятность взаимодействия нейтрино с веществом при таких низких энергий. Но на, на, на этот вопрос пока никто ответить не может. Если… И если если она достаточно велика, то все прекрасно проходит. Потому, и а, особенность вот этой гипотезы в том, что она объясняет не какое-то одно свойство, а она объясняет свойство Ленера во всей совокупности. И вот это вот очень здорово. Да, спасибо. Спасибо за ответ. Вопрос, вопрос вообще-то, Игоря был на тему о том, что... Скорее всего, нейтрино, как он считает, не существует. Но, Игорь, вот в нашем коллективе участвуют люди, которые многие-многие годы измеряли в других реакциях, не в тех, о которых вы сослались. Спасибо Игорю Булину за вопрос. И Панчелюга задает вопрос. Александр Георгиевич, какой вам видится связь между нейтрино, который генерит ваша лампа, и странным излучением треки которого в окрестности ваших реакторов регистрирует джигалов какая связь ну я сразу отвечу что вот эти вот загадочные треки для меня это пока еще тайна покрытая мраком я ничего не могу сказать Все, ответ получен виктор еще есть вопрос да нет. Спасибо, Виктор Если можно, извините, если можно, это Егоров Владимир Черноголовков. Может быть, я пару... Выступление, выступление потом, Владимир. Выступление потом, если только вопрос у вас есть. А выступление Не потом... вопрос. Савинков, задавайте вопрос. Пожалуйста. Александр Григорьевич, спасибо за интересный доклад. У вас очень интересные практические результаты. Ну, вот у меня такой вопрос. Все, что вы делаете, вы, значит, стремитесь получить избыточное тепло, или избыточную теплоту. А теплота, собственно говоря, это понятие абстрактное. Это мера по учебнику, это мера энергии, переходящей от одного тела к другому. Энергия, в свою очередь, тоже понятие абстрактное, это мера движения. Значит, от одного к другому. Значит, у меня вот вопрос, а вот в каком виде выделяется теплота или вот эти абстрактные понятия? Ну, я хочу тут... В э, ваших реакциях. но я хочу тут сделать э, замечание, что раз это абстрактное понятие то, то значит, энергия, так же, как информация, должна иметь носитель. Вот в каком виде у вас выделяется теплота в Лен-реакциях ваших э, генераторов. Спасибо. Что, является носитель, что является носителем правильный. вот этой теплоты или не столько теплоты, скажем так, энергию, потому что и то, и другое понятие абстрактно. А вот физический носитель, что является физическим носителем выделяемой теплоты. Ну, ну как, но ну, как и во всех других случаях ядерных реакций, сначала выделяется вот эти вот. Ядра избыточные. Ну, ядра – это Избыточная масса. Энергия, да. Вот эти вот образуются новые элементы. Они, конечно, имеют какую-то кинетическую энергию, которая кинетическая энергия, она в веществе быстро деградирует, и это все, в конце концов, переходит в тепло. Ну, как и всегда, как и во всех а Что процесса. такое тепло? А почему, вот Просиран задал вопрос, почему не инфракрасное излучение? Ну, инфракрасное излучение – это разновидность света, а тепло – это, Нет, это больше, разновидность понимаю, электромагнитных колебаний. Да, да. Значит, ну, ну вот ну, в реакциях ну, у, у Милса у него до 80% Геннадий, выделяемой ген, энергии. Геннадий, Геннадий, да. вы сможете, Геннадий, вы сможете выступить? Это вопрос, это вопрос. А, ну тогда коротко вопрос, пожалуйста. У Милса до 80% выделяемой энергии – это ультрафиолет. У вас что выделяется? Где до 80%? 80%. У Милсов, в бриллиант лайт пауэр. Потом оно преобразует, преобразуется, Там у него сверху стоят преобразователи. Не, не в ультрафиолете, в, в Не, не, в у рентген, него ультрафиолет. Ну, Сектор посмотрите, Антолий Иванович. Мягкий, мягкий рентген. Ну, это не важно, это, это не важно. То есть это электромагнитное колебание. А у да. Саши, Саша говорит, что у него возбужденное ядро, Потом она кинетическая энергия. Вот его ответ. Ну, это с точки зрения классической ядерной физики. Ну, Но, посмотрите спектры. Вот Электромагнитное излучение тоже вторичное. Если например, у него, него что-то разогревается до очень высоких температур, ну, соответственно, и будет излучение в ультрафиолете. Если температура оболочки какая-то невысокая, то излучение будет в виде инфракрасного излучения. Ну. Ну то есть в ваших реакциях, я правильно понимаю, что в виде излучения выделяется энергия или, или кинетическая энергия вновь образуемых элементов. Излучение происходит вот в реакторах. Излучение происходит с поверхности реактора. Оно идет обычными способами путем теплопередачи, путем конвекции, путем электромагнитного излучения в числе. Ну, У ну, вас вот новые элементы появляются с кинетической энергией, вы сказали. Это они выносят тепло оттуда. Вот, ну, ну, может быть, что-то уносится туда оттуда, допустим, ну, такая... нейтрино, э... которые уходят просто Ну, нейтрино, они тепло не, не выносят, здесь. они не греют у вас ничего, они не могут взаимодействуют, часть энергии, которая но ну, они Саша, же не взаимодействуют, не, не, не преобразуются в тепло. Вот Саш, Маркомов, Савинков да. спрашивает, вот ты пишешь реакцию, два вещества да, да. плюс нейтрино. Получается, еще два вещества, плюс антинейтрино. Его вопрос: еще гамма выделяется или не выделяется? Вот плюс Q. Но Q в какой нет, форме? Либо в кинетической, когда нет. нету гаммы, ну, нет в данном гамма. случае выделяется в виде кинетической энергии вот в этих распределенных по, по продуктам реакции. Все, ответ получен. Самый. Геннадий, еще есть вопрос? Нет, спасибо. Спасибо Геннадию. Это был последний вопрос. Значит, я там вот выключил Владимира Егорова, потому что он влез перед Савинковым. Владимир, если у вас есть вопрос, задайте. да, да, да. Вопрос. Если можно. Значит, я вам посылал две статьи. Вы видели их? Это да. вопрос, вопрос, пожалуйста, я-то их видел. Вот вопрос. Ага. Ты... Значит, вот, моё, моё, я бы хотел следующую по следующей вещи сказать, что я так сказать, с тем направлением, которое сейчас обсуждалось, я совершенно согласен. Я сам, сам мерил в свое время рентген рентгенцориентным методом при полном внешнем отражении появления новых элементов. Вот. но вот это направление, это подбарьерное протекание ядерных реакций. Это не преодоление колоновского барьера, а подбарьерное туннелирование. И здесь Эффект может быть только, так сказать, весьма-весьма весьма маленький. Так вот это мы предлагаем другой Владимир, путь. Владимир, да. вы разницу между выступлением и вопросом знаете? Я знаю все, да? Да задайте вопрос. Ну вопрос такой: я бы хотел, так сказать, если это можно, использовать другое направление движения, так сказать, вот для проведения ядерного синтеза. Другое направление. Вот вопрос именно в этом. Ведь смотрите, вот есть такое понятие, как корпускулярно-волновой дуализм. Вот я бы хотел, чтобы, так сказать, об этом все-таки задумались и использовали именно его. Посмотрите, нет, пожалуйста, нет, мои работы. Нет вопросов, Владимир. Нет вопросов. Я, я, я приветствую любой подход, если только он окажется плодотворным. Так, Владимир, вы сможете выступить? Дадим вам Если я, я готов Артур, сделать Владимир, доклад. Владимир, у вас вопрос? Да? нет. Климов задает вопрос. Хорошо, хорошо, спасибо. Толя, или ты выступить хочешь? Анатолий Климов? Куда ты опять? Да, поработал. да, я подготовился к расставанию. А, ну тогда, значит, друзья, вопросы все закончились. Вот. Ну, я уже не буду задавать, слишком все долго у нас затянулось. Поэтому начинаем выступление. Выступление, вот первый поднял руку Климов. Анатолий Владимирович, пожалуйста. Вот, Все-таки к первой части, вторая, понятно, она сыровата, еще, значит, ну, направление понятно, и, значит, я жду не дождусь, когда будет там элементный анализ, так сказать, по, по, по, значит, по, которого... Александра и так предостаточно в других экспериментах. Но тем не менее, вот его мировоззренческая точка зрения, она, конечно, значит, ну, мы видели, как она эволюционирует со временем, вот, на, сказать, на протяжении последних десяти лет. Ну и вот его сейчас основное, так сказать, ну, парадигма, что ли, основное направление, вы все слышали, это, так сказать, использование, значит, вот ну, концепции низкоэнергетичных, вот, холодных нейтрино с малой, с малой энергией. Вот здесь вот, вот я хотел два слова, значит, возродить, значит, значит, они сводятся к чему? Что вот если мы возьмем кусок обычного металла при комнатной температуре, Обычного металла. Мы знаем, что значит, вот электроны там движутся и имеют энергию порядка энергии ферми. Значит, не, значит, ну что такое энергия ферми? Это порядка 10 электрон вольт. Но если это так, то тогда любой источник металла при комнатной температуре выгреть не надо. Там полно рождается этих вот нейтрино, о которых говорит Александр там. Ну, если 2 мц квадрат взять по его схеме, то получается 0,5 пять То, что он пишет, 0,5 – это заведомо меньше 10 электронвольт, поэтому ну, казалось бы, ничего не надел. делать. Бери металл, подноси, и это вот эликсир. Но думаю, что это не так. Все-таки все, что мы видим, это почти плавление, почти. Вот мы выходим на, на, на язык дислокации, когда вот предплавление никеля, предплавление там лития, Вот то, что он делал, это же порядка 1500 градусов нагрев в предыдущих экспериментах долгоиграющих, которые месяцы проводились. Вот. Значит, есть какие-то наметки на фазовые переходы, и причем необычные фазовые переходы, о которых вот упоминал Андреш, вот. значит, там не все так просто, так сказать, происходит, особенно если это смесь. И Чижов говорил вот о дислокациях этих вот этих самых ну, заряженных слоях. Значит, вот. все это известно. И вот Александр Спросвирнов сегодня тоже сказал, ведь гораздо лучше, идут, допустим, у японцев, значит, там совсем надо нагревать всего-навсего до 300 градусов, не до 1500, значит, образцы, вот если они находятся в нанопорошках, порошках в нано покрытиях. Поэтому, ну, против эксперимента ты не пойдешь. Наноразмер играет важнейшую роль. Александр Просверных абсолютно по праву. Поэтому, значит, вот, Александр Григорьевич, я тебе все-таки советую подумать над тем, что есть такие еще узкие места в твоих в твоем возрении. Их надо как-то преодолеть, чтобы было всем понятно, и тебе в том числе. Ну а к чему это выведет? Вот ну, ну давайте вместе двигаться, вместе будем отыскать. Идея хорошая, а вот. Спасибо Анатолию Ивановичу, но ну, все-таки я бы вот в защиту, Саш, ты потом в конце всем ответишь сразу, защиту Пархомова я бы сказал так, что, конечно, это хорошая идея насчет уровня ферми, но он-то говорит о свободных электронах, которые вылетели за уровень, ну, по количеству вышли за уровень ферми. Вот. И, это и... это по... откуда это следует? Они, Ну, по нему сталкиваться нужно, а которые на уровне ферме, они на уровнях находятся, они не сталкиваются друг с другом. Как это? Нет степени, они, они, они на каждом уровне сидят. Да и, ты, чего? Да и, ты, и, ты и, чего? Им нет нужды сталкиваться с друг с другом. Вот дает. Это примерно то же самое Что электроны Которые в атоме вращаются на орбитах Это друг с другом. Там работает модель Свободных электронов то есть, Поэтому ферми работает Нет, нет, это уровни ферми Там огромный количество уровней Ладно, это дискуссия Энергия ферми вычисляется Энергия ферми Это верхняя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 Фольги будет не микроны, а десятки, сотни раз. Для нейтрины это прозрачно, а для электромагнитного излучения будет непрозрачно. И увидите, что эффекта не будет. Это первое. Второе. Ну, пожелание Александру Георгиевичу вернуться к никелевым порошкам. Вот там масса проблем можно решить, так сказать, и действительно что-то получится интересное. Саша, это все, да? Ну да. Саша, извини, что у меня тут замечание даже прислали, что я тебя там в прошлое, когда ты вопросы задал, остановил. Я совсем не хотел тебя останавливать. Если хочешь, можешь еще как-то там прокомментировать. Да нет, но ну, действительно, достаточно будет действительно увеличить толщину фольги, допустим, ну в сто раз. Для нейтрино даже земля прозрачная. И для и эта фольга будет прозрачной. И сразу будет видно, что эффекта не будет. А или наоборот, вообще убрать фольгу, эффект будет выше гораздо. Ну, вот, вот мое замечание. Спасибо, спасибо Сверному за замечание. Пожалуйста, я бы лично с этим замечанием согласился в том смысле, что я бы 2-3 слоя фольги, вот можно, Саш, сравнить, тебе же очень просто это сделать. Вместо одного... два ну, фософии... -3, 3 слоя 3 -3... эффекта не будет, а, допустим, в 10 раз это будет эффект явно. Но, Потому что, но, но Александру Просвернову я, я в качестве замечания вот вместо, вместо э, Пархова могу сказать, если для вот этого, э, значит, нейтрина прозрачно будет, э, ну, скажем, вот этот слой фольги, то почему не прозрачно вот этот вот материал, который он туда насыпал? Именно в том-то вся и соль, что это низкоэнергетическая нейтрина, которая как-то хитро взаимодействует. Но спасибо, Просверну, за замечание. Вот и uh, тогда следующий Андрошкович, uh, Андрош, и нрашем, плиз if в и в Евгений. It's a difficult in Russian. Can I can I say in English if possible? No, can, no, please, please, please do in English. Oh, okay, I will say in English. Maybe you can try to translate. I I liked uh, very much uh, the presentation, so uh, thank you. Uh, Alexander Parkumov and I like uh, the idea of uh, neutrinos uh, causing uh, uh, transmutations. Yeah, yes, and I think uh, uh, these um, uh, space neutrinos that you measured earlier, they are quite direct evidence about the role of neutrinos in uh, nuclear uh, reactions. Он говорит о том, что в его презентации последний, он именно об этом и говорит, что нейтрины и фононы, то есть вот эти вот Столкновидные процессы, они очень сильно связаны. Да, друг да, yeah, yeah, Yes, exactly. Exactly, that they are related. So да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Yes, yes, this is Окей, ah, okay. thank you, Андрош. Спасибо, Andres. Саш, ну, в общем, я попро попробовал тебе сказать, что ему очень нравится эта идея хорошая, но он... Тебя рекомендует обратить внимание и на фанонные механизмы, потому что они идут рука об руку. Если ты помнишь его, там вот, его доклад, вот он делал в начале вот этой нашей сессии осенне-зимней, и там у него нейтрино возникает на границе, а внутри в металле фанон. Значит, вот, бегает. А уже на границе вдруг полетела нейтрино. Вот у него у него такой механизм. Ну, да, это... да, конечно. Нет, я. я... Саш, ну потом, потом отвечу. ответить. Это да. я просто для тебя. Значит, Игорь Буйлин, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, во-первых, я хотел вам Валерий, ответить. И, я И, вам Игорь, чуть-чуть просто... громче, пожалуйста. Я не то чтобы совсем не верю в нейтрино, но у меня есть большие сомнения, особенно что касается количественных там, показателей в том числе и в бета-распаде. И вообще есть огромные вопросы к огромным количеству опытов, которые проводились еще сто лет тому назад, они очень лохматы по, по возрасту, и на совсем других технических, ну, довольно плохие были приборы тогда и все такое. Вот. И значит, что самое главное, что я не получил, в общем-то, ответа на вопрос, что а почему же такая печальная ситуация с теоретическим обоснованием. Сейчас уже 50 лет ничего такого, чтобы объясняло это все, очень хорошо нет. И я все-таки думаю, что это главная причина состоит в том, что мы пытаемся объяснить это все довольно спорными, значит, некоторыми представлениями из квантовой механики и из ядерной физики, там, физики и частиц. Вот. И вот э, где-то, по-моему, месяц или больше там назад Анатолий Климов задал такой вопрос: какие же надо сделать опыты, которые бы э, дали окончательно ответство? Есть там эта реакция, нет и что такое вообще ХИАЗ и так далее. Вот. Мне кажется, что я бы ответил на это так. Нужно пересмотреть кое-какие э, опыты, которые считаются совершенно бесспорными. Ну, например, опыт Лебедьева, который никто никогда не видел. В реальности как он. А дело в том, что э, когда его делал Лебедев, это был э, конец XIX века, у него была слишком-слишком маленькая вакуумизация, 10 4 четвертый ртутного столба всего. Вот. И возможно, что давление, которое якобы он открыл, давление света, оно связано не с давлением света, а просто радиантные силы там действовали. И эта штука колебалась просто под действием расширяющейся остатков воздуха. Вот. И вот если мы пересмотрим это и на этих пересмотренных уже результатах, этих опытов попытаемся построить какую-то ну, относительно новую физику, то, может быть, тогда-то мы и объясним, что такое ХИАС, что там происходит и так далее, и так далее. Спасибо Игорю Булину, но я бы сказал так, вот Пархомов еще ответит вам, но я бы сказал так, что по сути дела мы этим и занимаемся, Игорь, только именно за это, за это нас бьют и не очень-то любят, вот. но все-таки, если бритву Акама значит, вот использовать, о чем, по сути дела, Пархомов говорит, то... Пытаться надо не выходить из штанов, не выпрыгивать, а пытаться объяснить, что он и с существующими знаниями, что он и делал. Евдокимов задает вопрос. Я просто... а не вопрос, вопрос, а, а тебе, комментарии. Да, не вопрос, да. Извиняюсь, извиняюсь. Ну вот, мне кажется, что вот доклад и вообще взгляд этот э, э, Александр Георгиевич, это синтетический взгляд, объединяет в себе, в общем-то, все вот это несколько признаков, которые присущи вот… Э, вот тем реакциям плазмы твердых телах, вот э, э, системе в новодорожных системах. Поэтому это взгляд такой обобщающий, что ли. А другого пока вот, я, например, не слышал, чтобы можно было просто объяснить. С другой стороны, если говорить, системно подойти, забыть про квантовую механику, ядерную физику. Вот система, вот, которая, чем больше элементов, тем больше система многоустойчивая. То есть, как бы имеется множество таких потенциальных микроям, куда можно закатить шарики. А шариков там сколько-сколько элементов, грубо говоря. Малейший толчок, шарики перекатываются вот эти ямки. Толчком таким является, конечно, вот воздействие, малое воздействие, ну в данном случае нейтринное воздействие. А поскольку таких потенциальных ям э, очень много, перекатывание их из одной ямы в другую требует небольшой энергии. И при этом... Энергия связи, освобождается энергия связи, она уже другой будет. Ну, например, поясню, например, когда вы растворяете э, спирт в воде, Менделеевский сать, эксперимент, то объем у нас э, растворенного э, сать, вода плюс спирт уменьшается. То есть идет перестройка структуры вот в этой системе вот этих потенциальных ям, не более компактное расположение. Но таких компактных расположений очень много. Сколько таких потенциальных ям? При этом, естественно, освобождает энергию связи. Она выделяется в виде тепла, в виде излучения еще. Каких вот. И поэтому, мне кажется, вот этот такой подход, мне он очень импонирует и мне нравится. Спасибо. Спасибо Евдокимову значит, за такой позитивный комментарий. Шишкин задает вопрос. Включай, Саш, микрофон. А не вопрос, а комментарий. Микрофон включит. Микрофон выключен. В левом, в левом... Слышно меня? Сейчас слышно. Сейчас слышно. Я бы хотел, чтобы ну, как-то читали работы, потому что свою работу мы опубликовали еще в 2019 году. И обратили внимание на то, что существуют экспериментально обнаружены так называемые энергетические кластеры, которые мы назвали магнето можно их называть зарядовыми кластерами. И вот в той работе было указано, что это вихревая структура из нейтрино. Это дубовик, э -э, теоретик сказал. Так вот, каждый такой кластер содержит 10 в, свыше 10 в 11 нейтрино. Так вот, эти кластеры образуются... При любых мощных взаимодействиях на вещество, включая нагрев, включая молоток, электрический импульс и так далее, эта структура обладает высокой проникающей способностью, поэтому она не электромагнитная природа, ее, она не экранируется электромагнитными экранами. Третье. Эти кластеры часто ведут себя как магнитные монополии. Это мы наблюдали экспериментально, поэтому их можно называть и магнитными монополиями. У нас есть детектор, который мы хорошо регистрируем. Вот у меня сейчас идет эксперимент почти круглосуточный по регистрации этих кластеров. Так вот, есть еще очень важное замечание. Когда присутствует водород, то образование кластеров из водорода, энергии образования кластеров из водорода на три порядка меньше, чем образование кластеров, отличия и так далее. Поэтому водород, при наличии водорода, количество концентрации кластеров резко увеличивается. Поэтому, с этой точки зрения, возражение. Анатолия Ивановича Климова по поводу, по поводу нейтрина, которые образуется при тепловом взаимодействии, я могу согласиться, потому что кластеры образуются только при высоких температурах. Все, спасибо. Спасибо. Ну, Саш, во-первых, поздравляю тебя. Тут Боб Бринье. Тебе аплодировал, ты этого не видел, возможно, ты говорил в этот момент. И вот видел. Ему ему очень понравилась твоя идея о том, что образуются вот эти такие вот кластеры, что в них очень много нейтрино внутри, не одно какое-то несчастное нейтрино, да, да, а целая, да. а целая такая вот какой-то хоровод из этих кластеров. Вот это было. Но ты совершенно, по-моему, не понял замечания Климова, который, наоборот, сказал, что нагревать-то не надо. По наоборот, понял. Я говорю, образуются кластеры при только нагреве, высокой температуре. Именно кластеры у него, образуются. У него, у него другая точка зрения. Но это не важно Это уже немножко за пределами нашего. Спасибо. Yeah. And Bob Grignier, please, your comments, please. So um, I, I'm following on, but it, I, I had this question before Alexander Shishkin spoke. Um, coherent electron vortex solitons and half solitons capturing matter and forcing it into a magnetic flux tube with or without cold neutrinos uh, where transmutation can occur. I believe I've observed this on many, many systems, um, including your reactor, your 225-day reactor, which I shared it, uh, in Azizi, where I saw this cardioid shaped structure. And I have seen this on Amasa vibrator plates, AMAZA gas spontaneously forming on tungsten and transmuting it with this cardioid half soliton structure. Ultrasonic experiments, both on metals and free floating in the water. And I have images and videos of these things. Plasma experiments, dusty plasma experiments, and other static nickel hydrogen systems. so i will be able to share all of these things but a recent simulation by uh, international collaborating universities including top chinese japanese uk and american institutions have simulated the production of plasma and electron vortices using the one of the world's greatest supercomputers and they found that they simulate they, they synthesize 1000 tesla core uh, um, loop fields with ele relativistic electron movements and trillions of volts per meter double layers, which would, in my view, force coherence of electrons. And also, you would have these very intense interactions. And in there, when you have the material which we've already observed for many years now in experiments, moving around in what Ma Matsumoto refers to as effectively a wormhole, if you have oh, the if you have the cold neutrinos in there with all of the ions the synthesis would be huge the transmutation would be huge and we have shared this over years but i think one of the most important pieces of data came from your 225 day reactor which i shared uh, at IC iccf 22 and it's exactly this cardioid structure but you can see it in tom plater's work and so forth so i think alexander shishkin is completely on the money I believe that what he just said there is is how it occurs, and that I think the synthesis of the uh, relic neutrino equivalents, the cold neutrinos in these solitons, which can cluster and cause self collapse of matter, is is this is my comment. I think we're very close to finding an understanding of how cold fusion works. no in general, I don't know, maybe Klimov will add something. Вот он согласен с Шишкиным. Он рассказал о том, что там международная комьюнити симулировала. И вот очень важна роль многочисленных этих самых частиц типа нейтрина, которые должны участвовать в этих процессах. Боб, Боб Грине, thank you very much for ну вот, your... я, for... я допомню, Валер. Там, значит, ну, он, конечно, все в одну кучу смешал, то есть. Кластер для него это все равно, кластер электронов он туда замешал, кластер, так сказать, вот этих самых частиц, то, что может быть, значит, и кластер нейтрино, значит, ну вот, то есть для него это все кластер. И вот он считает, что эти кластеры вообще в целом играют важнейшую роль в холодном синтезе, вот что он сказал. Значит, ну, как-то у него понимания нет, что так сказать. Давай, не... давай, Толь, давай сейчас Боба Гринье не будем обсуждать. Электронные... Мы будем обсуждать через неделю. Так? Да. Электронный кластер – это не то же самое, что нейтринный кластер. Да, ну, конечно, да. Но Боба Гринье будем через неделю обсуждать. Боб, thank you very much for your comment. И Чижов, Володя, значит, вот последний, по сути дела, комментарий, потому что мы уже сильно перебрали. Мы три часа уже занимаемся, так? Володь, Чижов, пожалуйста. Uh -huh. Сейчас я включусь. Ну что, Александр Григорьевич, твоя идея, она, в общем-то, достаточно понятна, вот, но очень сомнительна. А сомнительна она в том, что э, ты посчитай э, вот странное излучение, которое впервые показал Рудской в своей работе, такое длинное, которое я обсчитывал, которое потом Черепанов э, так сказать, возражал мне, что не может быть такой энергетики. Посчитай энергетику, и ты узнаешь. И все эти рассуждения, они нейтрину э, и прочее. Вот с, с вашими рассуждениями я уже писал кому-то. Вы возьмите космическую станцию после ее, так сказать, эксплуатации и проверьте. У вас должно быть там совершенно 100% изменение состава по всем изотопам, там, так сказать, всем-всем-всем. Нет там ничего этого. Так что давайте придерживаться, так сказать, логики, нормальной работы, изучения этого. Вот. Никто вообще ссылку не делает. Как будто Чижов вообще ничего не делает и не работает. Вот. А на самом деле впервые энергетику посчитал, и ее, конечно, впервые, наверное, посчитал Высоцкий. А я подтвердил эту энергетику, но он посчитал на другом. А я подтвердил на, так сказать, CD-дисках. Вот. Что существуют какие-то энергетические вещи, в которых без водорода ничего не сделаешь. Вот. Анатолий Иванович говорил мне, Владимир Александрович, а ты вообще не понимаешь, ты студент, так сказать, или даже школьная программа. На самом деле, Е на У, е на У это и есть сила. Толь, извини, вот, пожалуйста, я не стал тебе тогда возражать, сейчас возражу. Если ты подведешь сварочный аппарат на расстоянии 1 нанометр, то ты распилишь любой титан. Ну все, у меня на этом закончил. Спасибо. Спасибо. спасибо. Ну, Чижов почему-то очень разнервничался. Володя, успокойся. Читаем мы, читаем, не волнуйся. Для этого у нас и есть наш семинар, чтобы обмениваться мнениями. Саш, пожалуйста, твое заключительное замечание, соображение. Так, ну, что касается уровня Ферми, ну, насколько я понимаю, это некий параметр, который используется в формулах, в теориях. а На самом деле, вот энергия частиц, которая при тепловом движении в веществе, это, ну, три вторых КТ. Если бы там была энергия частиц 10 электрон вольт, то... Светились бы любое вещество светилось бы не, не инфракрасным излучением, не светом, оно светилось бы жестким ультрафиолетом. На самом деле свечение веществ соответствует именно энергии три вторых коты. Значит, действительно частицы там имеют энергию три вторых коты. Вот. Что касается нано. Порошков. Ну В каких-то условиях, конечно, нано-порошок хорош и дает, может быть, вот он хорошо быстро разогревается, допустим, вот в потоке горячего вещества в плазме. И по это играет свою роль. Или там, где надо тесное перемешивание. Вот. Но, но я не вижу никакой разницы. Вот в моих, допустим, реакторах. В моих реакторах нано... Структура совершенно не обязательно, Когда когда вещество, вот эти вот пушинки, которые мы закладываем, расплавляются в реакторе, они, конечно, там уже никакой наноструктуры нет, и тем не менее, именно тогда вот, когда вещество расплавляется, тогда и получается наибольший эффект от этих реакторов. Вот. Ну что еще? уже и забыл, о чем шла речь. Ну вот про, про про про про второй Дышишкина, что ты думаешь? Про что? Второй Дышишкина. Дубовика или дубовика ширвая. А, дубовика, да. Вот что касается дубика, да. Я, я думаю, что на самом деле э, вот не, не, нейтрины, которые там образуются, э, они не сами по себе реагируют, а они каким-то э, сложным э, через какие-то посредники, может быть, и каким-то хитрым образом реагируют, в том числе образуя какие-то кластеры, вот и может быть э, вот э, речь идет о том, что допустим, нейтрино, а вот э, Монополия лошака это магнитовозбужденная нейтрино. Вот нейтрино она, эти магниты возбуждается, и, и в этом виде реагирует, что существенно повышает вероятность взаимодействия. Я совершенно не против этого, а это, в этом направлении надо вести исследования. Именно здесь, я думаю, мы найдем окончательный ответ. Пока что вот. Я застрял вот на стадии нейтрина, но, наверное, надо дальше идти. Вот. Вот. Что касается водорода, ну, ну да, мы все думали поначалу, что водород, терий это то, что прежде всего надо. Но вот как опыт показывает, это вот, вот, значит, Чижов говорит, что без водорода не обойдешься. Но это он так говорит, это он так считает из, из своих соображений. Но эксперимент же говорит: вот что. Вот, вот эта вот таблица, которая сейчас на экране, она говорит, что водород, да, он хорош, он может быть лучше других веществ работает, но он совершенно не и он не уникален, можно использовать всякие другие вещества. При том нет большой пропасти между водородом и другими веществами. Сейчас, и, может быть, пару слов скажешь про замечание Просвирного, который считает, что... Там надо очень, очень точно работать с инфракрасным излучением. Нет, но, но я не знаю про свернов, что-то куда-то не туда ушел. Конечно, металлическая фолька она не пропускает вот, электромагнитное излучение, и хоть инфракрасное, хоть какое. Вот полупроводники, да, пропускают инфракрасное излучение. А, а, а, но металлы, они хорошо пропускают тепло путем теплопередачи, но это совсем уже другое дело. Это не инфракрасное излучение, это теплопередача. Да, с другой стороны, по сути дела, получается, что значит, по металлу тепло передалось путем теплопередачи, а с другой стороны опять идет инфракрасное излучение. Ну, там, вот, конечно, все это есть. Но, но, собственно, они не отражают, не пропускают металлы. Они обладают большим, кстати, коэффициентом отражения в обратную сторону все металлы. Да, но это зависит от соотношения между… Там образуется так называемый значит, вот этот вот слой… И его толщина зависит от частоты, Саш, я тебе напомню, как корень квадратный из частоты. Да, так, там скин вот. Поэтому этот скин, на скин на слой на И Саша, и, и, и этот и Просвирнов, твой тёска, да. напоминает тебе, что скин слой зависит от частоты. И для очень низких, для очень низких частот, этот, и, и, толщина этого слоя будет огромной. Ты можешь это самооценить. Она будет больше, чем вот эти вот там доли десятки там микрон, которые у тебя эти, вот о чем он говорит, твои эти фольга, которые ты используешь. Нужно толщину скин-слоя оценивать для вот частот, для, для тепловых эффектов, которые ты имеешь. Вот он это имел в виду, и это правильное замечание. Значит, Саш, ну давай, завершай, потому что пора завершать. А мне, может быть, дадите пару слов? А, это Егоров. Егоров. Владимир, да. Владимир, а вы же не поднимали руку или вы не умеете руку? Ну Я не умею поднимать. Владимир, тогда очень-очень коротко, пожалуйста. Хорошо. Значит, вот все, все вот это направление оно началось, началось с Филимоненко. Это, я думаю, все прекрасно помните. И у него там в семь раз повышалась так сказать, энергия по сравнению с подводящей. Ну, наверное, все знают об этом. Вот. Но мы предлагаем как раз другой подход. То есть не преодоление, не толерирование под колоновским барьером, а его Владимир, вход. Владимир, да? Владимир, вот я ваши статьи получил, мы сейчас да? думаем и, возможно, дадим вам возможность выступить. Сегодня мы говорим... Про Александра Пархомова, не про вас. Понятно. Нет, ну вы просто тогда передайте народу эти статьи, если это возможно. Но Будьте передадим, любезны. Передадим эти статьи, не волнуйтесь. Хорошо. Мы, мы, что... мы, мы для этого и создаем это все дело, чтобы обмениваться информацией. Хорошо. Это наша, наша цель. Вы не про себя, вы про Пархомова. Про Пархомова вам сказать пока нечего. Саша, Не, ну, действительно, да, я, Спасибо, Владимир, ну, спасибо. Я, Владимир, Владимир, я спасибо. выскакивал, потому что, ну, что я, я сейчас... Владимир, спасибо. Саш, Пархомов, ну, тогда я считаю, что ты все, что хотел, сказал. Друзья, на этом вот, самообсуждение само и доклад мы заканчиваем. И я теперь пару слов скажу о следующем заседании, которое будет 8 -го. Будет выступать Боб Гринье с Амаса ГЭС. What Bob? I ask you to send me uh, prior to your presentation your slides um, and maybe some short short uh, titles or subtitles of your main ideas. I will distribute it on our auditorium for better understanding because your English <laughs> your English is extremely extremely hard. Understanding for us. Sorry us, our Russian here? Here can't, can't, can't understand your Значит, следующее у нас будет восьмого. Я попросил Боба Грине прислать, значит, свои материалы, чтобы я их распространил, чтобы мы посмотрели и понимали хоть его английский более-менее хорошо. Друзья, на этом я заканчиваю нашу… Саш, пожалуйста, твои слайды тоже пришли. Вот. Я заканчиваю нашу сегодняшнюю прекрасную, я считаю, вот вебинар, хотя там были заминки, связанные с интернетом. До следующих встреч 8 декабря. Всем удачи и здоровья. Спасибо, Анна, здоровья.